чем-то напоминают грибы. Много чеснока и укропа делают заготовку еще интереснее, а сбалансированный по вкусу маринад получается приятным и не очень острым. Кабачки как грибы рецепт простой и для каждого доступный, а чтобы все получилось быстро, вкусно и без хлопот, помогут следующие рекомендации по выбору исходного продукта и самому приготовлению. Переросшие кабачки обязательно нужно почистить и убрать семена, а молодые можно не чистить. Если вы любите острые закуски, то добавьте к рецепту перец чили, мелко его порезать. Нарезать кабачки старайтесь кубиками одинакового размера. Для еды на каждый день храните эту закуску в холодильнике, а для заготовки ее на зиму Банки с овощами нужно стерилизовать и закатывать. Итак, приступим к приготовлению. Подготовим следующие продукты. 3 кг кабачков, хорошие пучки укропа и петрушки, 100 мл 9% уксуса, 100 мл подсолнечного масла, 3 головки чеснока, 3 морковки, 4 лавровых листа,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 то скачайте ее прямо сейчас и считайте калории. Начинаем с того, что режем кабачки одинаковыми кубиками. Добавляем к ним измельченный укроп и петрушку, мелко порезанный чеснок, морковь, порезанную очень тонко полукольцами, а также соль, сахар, все специи и травы, уксус и масло. Все это хорошо перемешиваем и оставляем на 3-4 часа, периодически помешивая обязательно деревянной ложкой или лопаткой. Через это время раскладываем закуску по баночкам, заливая соком, который выделили кабачки при мариновке, и храним в холодильнике. При подаче на стол можно добавить лук репчатый.